Десятки мостов, путепроводов и даже два тоннеля. Все это должно появиться в Ленинградской области до 2035 года. Не мечты, а необходимость. Население региона за 15 лет может вырасти на треть. И если ничего не делать, область ждет транспортный коллапс. Мы же сделали ранжирование. Для нас это крайне важно. Куда в первые годы надо тратить финансирование региональное, федеральное. И ПКРТ нам показал, конечно же, заселенность территорий имеет главенствующее значение. Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры создавали полгода. Говорят, учли все до малейших деталей. Замеряли трафик на дорогах, считали пассажиров в автобусах и электричках, определяли главные маршруты, даже считали среднее время от пункта А до пункта Б. И в итоге составили 600 страниц рекомендаций. В ближайшие 15 лет в Ленинградской области должны построить с нуля и реконструировать почти 2000 километров автомобильных дорог. Такова концепция развития и главный ее проект это, конечно, КАТ-2. Огромное полукольцо, которое должно связать почти все региональные и федеральные трассы в окрестностях Петербурга. Идея полукольца не новая. Про него говорили еще 20 лет назад. Вторая кольцевая автодорога должна пройти по самой загруженной восточной границе Петербурга. От трассы Скандинавия до магистрали Нарва в обход в Севоложско, через Колпино и Гатчину. Муромское шоссе, мягко говоря, самая загруженная магистральное наверное, в области. Ее надо расшивать. Собственно, для этого вот эта связь на Колпино, Южная. И, собственно, К2 позволяет распределить потоки, разгрузив этот участок. Хоть мы и предполагаем его реконструкцию до четырех полос. Первые два этапа новой кольцевой планируют сдать уже через 10 лет. Речь об участке в районе дороги жизни. Но пока дорожники заняты менее масштабными проектами. В районе поселка Янина сейчас расширяют Колтушское шоссе. Большинство новых объектов, конечно, появится вокруг Петербурга. В отдаленных районах планируют масштабные инвентаризацию и ремонты. На сегодняшний день Бокситогорский Тихвинский район, там э, прохождение транспорта обеспечено и федеральными трассами, и региональными. Там в основном будет делаться акцент на ремонт. Ремонт существующей сети дорог. Какие-то э, дороги мы планируем передать федеральное ведомство. Больше всего внимания к новым мегаполисам Ленинградской области. Мурина и Кудрова. В этих вчерашних деревнях уже живут десятки тысяч человек, а нормального общественного транспорта нет до сих пор. Поэтому в Мурина, скорее всего, появится трамвайная ветка, а до Кудрова власти региона намерены продлить метро, чтобы обойти железную дорогу дорогу, разделяющую город и область. Собственно, проблема переездов она связана с тем, что у нас грузовые поезда по ленобласти идут в режиме, извините, там за такое утрирование в режиме метро. Да, то есть грузопоток растет и он будет только расти, потому что новые порты и услуга и Приморск они развиваются. Все проекты программы — это десятки миллиардов рублей. Для бюджета 47-го региона суммы неподъемные. В профильном комитете рассказали, что уже попросили федеральное правительство помочь с финансированием. Все-таки Ленинградская область — это транзитная зона для грузов из Европы в Россию и обратно. Поэтому дорожная сеть региона важна для всей страны. Михаил Дубков, Сергей Смирнов, Алексей Купцов и Николай Шведов. Вести. Ленинградская область.